Ищите систему управления компанией? Освойте ядерную жизнестойкость для восстановления и развития в любых условиях. Чем жизнестойкая компания, основатель, управления и бизнес-модель отличается от нежизнестойкой? Любая компания может уменьшиться и упасть во время кризиса. А как пережить очередной кризис и выйти в плюс? Только жизнестойкость компании позволит быстро восстанавливаться после кризисов и адаптироваться к переменам, как здоровый организм. Мы создаем жизнестойкость по законам квантовой физики, из которой известно, что жизнестойкая система состоит из девяти основных элементов и 27 связей восстанавливающих систему ни больше, ни меньше Жизнестойкая система восстанавливает до 5 утраченных элементов из 9. Реализуйте цифровую трансформацию с компанией бизнес-процессов за три шага Первым шагом запустите жизнестойкое управление Второй шаг Научитесь оптимизировать бизнес-процессы Третий шаг Внедрите жизнестойкую систему управления для быстрого взаимодействия всех людей и систем. И для быстрого контроля и изменения компаний повторите эти шаги для каждого модуля программы и получите быструю жизнестойкую компанию. Вопрос. За сколько восстановился Уфимский банк, работающий по нашей технологии жизнестойкости после увольнения всех сотрудников в кризис? Напишите нам любым удобным для вас способом, чтобы проверить ответ и участвовать в розыгрыше на вебинаре. Приз за правильный ответ – консультация. Смотрите видео далее, и я подробно расскажу вам про программу цифровой трансформации.